Мое сердце, я твои целую руки, Мне с тобой тепло. Разлуки так мне не хватало Бог, храни тебя Как люблю твой голос, нежный, мама Мне молитвы ты читала Их разлуки так мне не хватало Нарезать Значит, сбудутся мечты. Небеса с тобою плачут, Если плачешь ты. Образ твой года не старят, Серебро в месках пустает, И усталости не знает Век душа твоя. Как люблю Мамы не найти подруги, Бог храни тебя. Как люблю твои мама руки, ты обнимешь про все муки. Лучше мамы не найти подруги, ах Бог храни тебя. Мама, мамочка, да, родная. Повтори, моя, моя. Бог, храни тебя, моя мама.